доброго времени суток я игорь черноусов приветствую вас на своем канале Этим видео я открываю серию видеоуроков, точнее видеоинструкций о программе SMM Combine. Вот так вот она выглядит. Это программа автоматизации социальной сети ВКонтакт. В своих видео видеоуроках, видеоинструкциях я не буду делать какую-то рекламу этой программы, не буду сравнивать SMM Combine с другим программным обеспечением, которого очень много для контакта с рекламируемым сейчас программным обеспечением, которое интегрируется там э, с сервисом Топ Лидер, э, которые даже продвигается некоторые программы для контакта через МЛМ сети. Вот все это делать я не буду. Моя задача написать понятные инструкции, понятные даже тем людям, которые никогда не занимались автоматизацией в социальных сетях. Возможно, из-за этого мои инструкции будут несколько избыточными такими. Делаю это только с одной целью, чтобы вы познакомились с возможностями SMM комбайн и сами приняли решение, нужна ли вам эта программа, или вы будете продолжать пользоваться каким-то другим программным обеспечением. Потому что, еще раз повторюсь, программного обеспечения для ВК ну, очень много. Я пользуюсь комбайном простым и понятным лично для меня причинам, потому что все действия, которые мне необходимо автоматизировать, Вконтакте программа SMM Combine мне на раз автоматизирует. Программа SMM Combine обновляется и дорабатывается. То есть автор-разработчик постоянно работает над улучшением возможностей этой программы. Сразу хочу сказать, что это видео я начал записывать в декабре 2015 года. И функционал программы выглядит именно сейчас вот так. Однозначно в следующем году, когда будет версия уже выше, чем 2.8.3, появятся новые возможности. Но минимум 5 или 6 новых возможностей появится в следующей версии программы SMM Combine. Вот. И цена программы при вот под таком развитом функционале и постоянной поддержке со стороны автора разработчика лично для меня она абсолютно разумна. Плюс не требуется никаких там ежемесячных вложений там арендных плат и так далее но еще раз повторюсь каждый примет решение о том чем он будет пользоваться сам как я уже сказал свои видеоинструкции я пишу из расчета не квалифицированного пользователя поэтому возможно они будут ну, избыточны только поэтому в названии Каждого видеоурока будут отображены те вопросы, которые я буду рассматривать в этом уроке. Я не буду писать больших роликов, буду рассматривать ну, 2-3 вопроса по максимуму. Плюс в начале каждого видеоролика, видеоинструкции я буду озвучивать какие вопросы, какие возможности SMM Combine будут освещены в этом уроке. Но и для того, чтобы вам еще было проще работать с этими видеоинструкциями, в описании под каждым видео будет тайминг. Вы можете выбрать нужные вам вопросы и посмотреть конкретную видеоинструкцию по данному вопросу. Значит, я планирую записать несколько видеоуроков по основному функционалу программы. По мере записи уроков я буду приводить ну примеры для конкретных задач то есть я буду продвигать языковой центр в котором я сейчас работаю языковой центр полиглот воронеж и буду показывать как я буду с помощью программы smm комбайн решать задачи продвижения языкового центра ну, в социальной сети вконтакте вот все что я буду делать свои результаты свои кейсы кому то было непонятно это выражение это мои вот результаты ну и вы сами будете принимать решение насколько эффективно работает эта программа. Значит все видео уроки я естественно выложу у себя на канале выложу их в открытом доступе. Я вначале хотел их закрывать оставить только для участников тренинга но сейчас решил поступить несколько по другому. Все видео уроки будут в открытом доступе я для них сделаю отдельный плейлист все видео уроки соединю аннотациями чтобы вам было легче переходить на следующий урок но по окончании записи этих видео уроков я планирую провести живой вебинар по возможностям этой программы. То есть на этот вебинар я приглашу людей, которые уже в теме, которые посмотрели все эти видео уроки Но, например, люди, которые еще не решили покупать или не покупать, люди, у которых этой программы нет на компьютере. И вот мы так вживую вместе порешаем конкретные задачи участников тренинга то есть используя программу SMM комбайн будем решать ваши конкретные задачи по парсингу рассылки раскрутки групп и так далее тренинг будет достаточно длинный потому что мы вот так вот в прямом эфире будем будем работать вот на тренинг я приглашу не всех и естественно этот тренинг будет закрытый как попасть на на этот тренинг вы узнаете ну, ближе к концу серии моих видео инструкций я выложу страничку подписки и всем кому интересна будет эта тема вы получите личное приглашение на участие в этом тренинге тренинг будет бесплатный сразу хочу сказать но довольно длинный потому что еще раз повторюсь будем работать вот так вот вживую в заключение скажу следующее что информацию о программе вы можете получить на сайте разработчика он называется в Софт, ссылка опять же будет в описании видео и на сайте есть инструкция от самого автора-разработчика. То есть, если вы уже работали с каким-то программным обеспечением, если у вас технический уровень позволяет там разобраться, тут в принципе все очень понятно и абсолютно несложно. Интерфейс русский, плюс имея вот инструкцию от самого автора-разработчика, вы спокойненько совсем разберетесь. Если решите заказывать эту программу, вот купить ее можно прямо с сайта, буду вам очень признателен, если в процессе заказа вы скажете, что вы пришли с канала Игорь Черноусов. Поэтому буду вам признателен вот за такой коммент, потому что я, я честно хочу сказать, что мне бы хотелось чем-то помочь развитию этой программы автору-разработчику, ну и чтобы внести какой-то свой вклад в развитие этой классной программы. Благодарю всех, кто досмотрел ролик до конца. В первом ролике я расскажу, как установить программу SMM Combine и как произвести ее первичную настройку. Всем спасибо. До свидания.